В этом видео вы увидите разборку профессионального лазерного модуля мощностью 100 мВт. То есть. Сейчас я вам покажу что он рабочий. То есть, вот видите, сначала он идет подготовка. Прежде чем будет генерация излучения. Вот так он светит. Сейчас покажу лучше в темноте. Вот, кстати, он так светит. Блять, зараза. Вот. Еще раз. Вот. честно гор. Вот напоминает. Особенно тевойка сможет, да? Прям как, как будто один ват нафиг. Но на самом деле.. Кажется, здесь нет одного ват. Всего, всего лишь 100 милливатт, он даже рук не ждет тут. Ну, то есть это самое. Вот в этом. Вот в нем, конечно, по сути, это уже меньше, потому что он уже посаженный. Но, тем, тем не менее, светит он вот как. То есть, 100 милливатт прям как целый прожектор. Вот, смотрите, даже так. 100 милливатт Просто, вот смотрите, я вот просто что хочу сказать. У вас светят так указки, которые вы с Алиэкспресс покупаете? Я вот, ну, сомневаюсь, то, что они вот у вас именно так светят. То есть, там по сути даже 50 миллионов мм встречается то есть в указках там не световая мощность больше там больше инфракрасного излучения идет мощность ну то есть не, не так это в свет преобразовывается а больше лишнее так сказать есть, А здесь больше световая ну, потому что здесь есть контроль температуры то есть кристаллы работает правильно и дает естественно больше световой мощности а не пропускает инфракрасное излучение так ну ч ж не буду мариновать никого и что блин серьезно были. Ну, ладно давайте сначала объектив лучше открученный над чтобы поначили здесь... хотя объектив я лучше потом вам покажу Потому что не хочу, чтобы туда пыль налетело. То есть мод я, как сказать, постараюсь показать подробно, но тем не менее, побольше, побыстрее. Вот есть кто, обратите внимание, он заклеенный весь. Заклеенный весь эпоксидной смолой, герметиком и тому подобное. То есть, чтобы туда ни пыль, ни влага, короче, не попадала. То есть вот так сделано. То ли, то ли света мне не хватает, то ли еще чего. То есть, как будто так поставим бы, чтоб освещенность была. нормально была. Нормально-ненормально видно потому что мне тяжело так вот Это мы открутили нифига, кстати, не снимается зараза серьезно так сделано а вот отодрали Там какая-то пластмассина стоит. Какая-то стоит пластмассина. Ладно. Да, он, кстати, герметик здесь даже. Силиконовый герметик такой. -то. Так, то есть... Это все, конечно, откручивать надо. То есть, все. Загермети... То есть загермизирован, конечно, капец. Это. Блин чтоб туда ни влага, ни пыль не попали. Вот подставка с алиэкспресса начнем. Фигню, мать. <political Bentley 'y> uh, <пай> <Estevez> кто блин. Тут завинтили нафиг. конкретно прямо, так сказать, блин. с душой так, откручиваем вот эти булочки тоже еще теперь да, нет, блин, корпус все прикручен я сейчас крушу на трескорпусы нафиг не снимется наверное. да и хрен с ним а не хрен все это дело чистить я буду Хотя, конечно ну то есть это Кристалл то надо будет выставлять по центру Конечно, мне очень не повезет, если, конечно, вот эта коробка, она цельная. Это будет полный капец, нафиг. Если он так по хитрожоповскому сделан, блядь. То, что она, допустим, цельная, эта коробка, блядь. А уже, уже внутри, допустим, не его, Хотя нет, вроде не цельная. Вроде бы он там... Видно то, что он состыкованный. Что ж, пробуем. И. О. Короче, короче, просто охренеть. Просто хренеть, можно. Вот топка внутри. То, что здесь нихрена нету. И наклеен какой-то. Зеркало. А, это инфракрасный фильтр наклейный. О, инфракрасный фильтр. То есть, блин. Чтоб глазки Не портил модуль. Короче, все можно сказать обалденно. А вот здесь находится вот такая вот коробка пластмассовая, с кучей, с кучей болтов. Просто тут вообще задница, бля, с тем болтами нафиг, которых много, при много, И, короче, там я так понял сама система находится лазерная. У, что мы делаем? собирался булочки мелкие мелкие при мелкие вы наверное, сами видите да здесь конечно не ни вентиляторов ничего нету есть только куча проводов сколько кучу вот здесь 4 вижу Наверное, там еще дальше есть запихали, можно сказать, в двойной корпус. Двойной, двойной корпус, я так понял, это для контроля температуры. Это холодильник. То есть внизу должен стоять элемент пельтье, чтобы он поменьше отдал тепло в пространство. То есть даже внутри корпуса, чтобы, в не нагревал вот этот корпус, а больше температур там сохранится. О! Сама система. Сделано, кстати, обалденно. Давайте я вам покажу. Вот, кстати, сейчас я откручу здесь даже все. бы так открутить чтобы это самое ничего не повредить нифига то есть аккуратно надо все очень делать потому что этот это, можно сказать точный прибор который ни за что вам не простит какие-то промашки если вы там накосячите он сто процентов не будет нафиг работать на вас заработает когда только какой-нибудь умный хрен его начнет собирать вот сейчас я сниму телефон так вот я снял телефон и я... сейчас я немного расскажу поподробней про него сейчас все приближу вот он идет Mount восемьсот восемь нанометров я не знаю конечно какой он здесь мощности но просто кристалл прям очень маленький лично как по мне наверное, ну милливатт 500 может конечно я вот так думаю, то что здесь стоит то есть сама лазерный диод цемат креплением болтом и вот на самом диоде кстати тоже стоит микролинза если вот можете увидеть Вот сейчас я если будет приближаться телефон конечно будет расфокусиров... расфокусироваться то есть в самом диоде уже стоит цифак цеф, объектив, ну и я так и называю, просто по-английски написано цифак. То есть маленький кусочек волокна уже стоит. То есть, и, и, идем, идем дальше. Вот, вот, в, вот, здесь, вот здесь стоит линза, двояк, двояк выпуклая, то есть выпуклая в две стороны. И которая, то есть, то есть, которую вот это. То есть вот эта линза, вот эта линза, она фокусирует этот диод. То есть там стоит цефак объектив, который тоже фокусирует сам диод, ну, немножко, то есть, и потом уже вот это, то, что сфокусировал ЦФАГ объектив, продолжается фокусировка линзы уже. То есть, чтобы максимально его собрать в пучок, потому что он сильно расходится, инфракрасный лазерный диод. То есть, когда она уже собрала в пучок, вот эта линза, сейчас я покажу поближе, вот так она выглядит. Видите? Да-да-да, здесь, кстати, один... Нет, это не герметик, это клей. Это какой-то клей. Вот клей специальный, который для таких вот... Устройство используется для, для лазерных, можно так сказать, это применяет. ну точнее фиксированный силикон что ли еще называют. Так, а вот это вот в этой в латунной, которая там, там на болтах прикручена, сейчас вот покажу. Ну там видите да? Вот в этой штуке там стоит кристалл вандата, то есть стоит оптовандат, который преобразует частоту, то есть, из 808 нанометров в 1064, по-моему, да, в 1064 преобразует частоту. То есть, когда то есть его засунули в, в латунный теплоотвод, это не просто так, то есть, самое, потому что его надо охлаждать, он как там, активный элемент считается, который надо охлаждать то есть, а после него стоит, вот как раз, всеми, наверное, известный, это кристалл КТП вот он стоит, блин все мелкое такой. вот, кристалл КТП стоит этот кристаллик, который приклеен тоже силиконом фи фиксируем это кристалл КТП так, как бы, так а вот дальше, дальше вот еще интересно. Вот некоторые могут подумать, конечно, то, что вот это вот после кристалл КТП, это стоит линза. Многие могут подумать, вот это вот. Видите? Вот это вот видите? Это не линза. Это выходное зеркало лазера. То есть, вот это. Сейчас я. Как бы, вот Я телефон руками держу, по сути, руками нельзя такой снимать. То есть, вот, вот начинают вот отсюда, да, отсюда, вот от этой платформы, да, и вот до суда – это резонатор, то есть, лазерный резонатор. Здесь происходит генерация самого лазерного излучения. То есть, вот здесь происходит удвоение лазерного излучения, а вот здесь происходит генерация самого лазерного излучения, частоты 532. То есть, вот на этой площадке происходит уже генерация видимого лазерного излучения. То есть, генерация происходит между выходным зеркалом и глухим зеркалом. То есть, глухим зеркалом для 1664 нанометра. То есть это там 1000 4 вот с этого кристалла, которого выходит, оно пропускает в кристалл КТП, а назад оно его не пропускает. Есть, оно это излучение, то есть это самое, ну, начинает бегать там вот между вот этим зеркалом и зеркалом Нап Наполеоном да, на кристалл Вандата начинает бегать излучение, начинает бегать и удваивается до 532 нанометра. То есть вот здесь 1600 нанометров появилось. Попало, вышло, про, прошло через зеркало. Зеркало, кстати, на вандате. Оно этим, как можно называть? Амальгамным способом нанесено. И оно, ну такое, можно сказать, красненькое чуть-чуть. И вот оно пропускает сам кристалл. КТП уже, Т то есть КТП титанил фосфат калия. Это у нас оптовандат здесь стоит. Это титанил фосфат калия. А вот это вот выходное зеркало. Это не линза, как многие подумать. То есть вот здесь у нас линза стоит, которая фокусирует диод. Вот это. То есть еще раз просто скажу. Лазерный диод. Двояковый линзы, линза, оптовандат и КТП. Это вот два основных кристалла, которые самые нужны для того, чтобы сгенерировать 532 нанометра, и дальше идет уже просто выходное зеркало. То есть немного вогнутая, выходное зеркало. Сейчас я покручу, конечно, расскажу все-таки поподробнее, как устроен. Вон, видите, оно вогнутое. Это неудобно, откуда-то тень еще блин падает. Снимай, да. Кстати, снимай телефон ну, видите, вот сюда если, есть... ну, вогнутое зеркало. Вот эти два болта, которые стоят, оно, они, как сказать, здесь стоят для того, чтобы его настраивать, то есть, чтобы поймать максимальный КПД, максимальный коэффициент полезной деятельности, 532 на метр То есть его смещаю либо смещаю вверх вниз, либо в стороны вот этими болтами чтобы кажется, выставить его строго по центру. Гиб, допустим... То есть, вот, то есть вот этим зеркалом, да, надо попасть вон в то зеркало, чтобы получилась генерация. И все это дело должно быть ну, сфокусировано внутри кристалла КТП вот этого. То есть... Вот еще раз показываю. Двояковый линзу здесь, которая стоит. То есть вот так сделан хороший лазерный модуль 532 нанометра мощностью в 100 милливатт всего лишь а многие, вы говорите указки там с Алиэкспресс если лазерный модуль мощностью в 100 милливатт сделан вот так что, что говорить про те указки, которые продаются на Алиэкспресс ну, именно зеленого цвета которые сделаны на склейках, сделаны дешево и не имеют того полезного коэффициента, коэффициента полезной деятельности, то есть которые имеют модули, то есть в модулях в них максимально стараются преобразовать в частоту частоту на которую, на, для которой Создавался этот модуль лазерный. Вот. сейчас, кстати, нормально стал показывать. Вот, смотри, смотрите, пока что, вот сейчас, вот сейчас, если вот туда поглядеть, вот там красненькое, это как раз зеркало, которое напылено на вандат. А зелё... вот этот, блин... Вот этот слегка зелененький, который, да, зелененький больше отражается, это КТП. То есть, вот так происходит удвоение частоты. Пробую так еще снимать. Да -да. Так. А вот само зеркало, оно отражает красный цвет тоже. То есть, на нем нанесено напыление небольшое, чтобы оно отражало, ну, отражало красный инфракрасный спектр. То есть от себя, то есть когда выходит уже излучение из него, оно чтобы сама это зеркало, которое, допустим, вы видите, то что красненькое, да, оно должно отражать в кристалл назад, то есть то излучение, которое не должно выходить, а вот с этой стороны его заметно, что оно как будто бы здесь. Конечно, хочется мне это все дело, и разобрать, показать более подробно, как все это дело. Только, конечно, боюсь замучусь выставлять. Так, еще что я забыл сказать? Это то что, то, что я, наверное, забыл сказать, то, что вся вот эта платформа, да? Она стоит на элементе пельтье, вон там, Вон видите, там стоит круглый элемент пельтье. То, то есть сама сам вот эта сборка, да, она собрана в таком вот холодильнике, скажем, чтобы удержать темп специальную температу температуру для, ну то есть для стабильной генерации 100 милливатт, то есть он там элемент пельтье, и где-то, короче, здесь должен еще стоять датчик температуры. А датчик температуры, мне кажется, как раз на элементе пельтье где-нибудь стоит. А, нет, нашел. Нашел, Шел, где датчик температуры стоит. Сейчас, секундочку. Надо камеру, конечно, приобретать. Ну, что-то у меня как-то не получается с этим, я знаю, ничего. Вот. Вот здесь датчик температуры вклеенный. То есть он не вклеен, ну да, немного приклеен. Вот под этой подложкой, точнее, под этой станиной, под, да, под этим теплоотводом, на котором стоит 708 нанометров, стоит датчик температура, которая ну, постоянно измерит температуру на, на всей платформе на этой, чтобы, кажется, она была, ну, стабильная. То есть, естественно теория, о, элемент пельтье, то есть вот этот модуль, он ставится на что-то, ну, желательно бы, теплоотводящий тоже, то есть, на что-то алюминиевое желательно бы установить такой модуль, где лучше, можно сказать, стабильной генерации, вот. Сейчас я покручу. Кажется, вот так сделан 532 нанометра 800 100 так вот еще немного про эту штуку расскажу здесь вот фильтр стоит такой инфракрасное излучение то есть чтобы ничего лишнего нафиг отсюда не выходило кроме чистоты генерации сейчас я вот откручу тоже вот этот болтик так, ну давайте я лучше поставлю на площадку подставку это что дело, чтобы лучше, как говорится, Может, не 10 рук, так вот вот сам объектив. Там стоит всего лишь одна линза. Кстати, тоже это самое. На нанесено на ней нанесено на ней красное, ну, такое розоватое напыление зеркало розоватое это все естественно для того, чтобы <сёкзак> ну инфраказное звучение, можно сказать ну, максимально препятствовать ему его выходу из, из модуля значит, вот оно телефон задолбал, просто задолбал нафиг Расфокусироваться на тогда, когда не надо. Так. Пока положим. И вот. Еще раз. Это вот рассеивающая линза. Для того, чтобы это самое... сделать более, стаб более стабильный луч, так сказать, выходящий из лазерного модуля. Так, сейчас я это дело... Ключу, покажу, как оно дело работает на практике. Как говорится, сейчас вы посмотрите, увидите, как вообще все это дело светится. Сейчас только немного сюда это всё дело сделаем. Раз говорю, включить, конечно, буду я его ненадолго, потому как все это дело довольно-таки греется, то есть там элемент плетевица стоит. Поэтому надо как-то вот так надо сделать, чтобы ему было куда-то водить тепло. То есть так с подставки смотрите. сейчас секундочку. Сейчас я его вот здесь будут вот ее поставить так бы помогать мне никому. делаю все как я снимаю делаю все на рукой так ну вот сейчас мы обратим внимание на сам лазерный модуль сейчас вот он зажужжал и сейчас будет видите, генерация происходит то есть вот такое там пятнышко загорелась зеленая давайте рассмотрим как все это дело работает телефон наделай тоже телефонов нафиг телефон кстати не дешевым многие могут подумать вот и сейчас да, да кстати вот то, что если вы видите, зеленым светится, ну якобы, как лазерный, лазерный диод 708 нанометров, он не светится зеленым. Это просто каким-то каким образом через, назад через линзу попадает зеленый излучение на него. Я, конечно, не, не знаю каким. Лично мне кажется то, что ну, кристалл немного стащился, посередине него ну, прозрачный область появился. И, и вот поэтому он на на начал пропускать уже видимое излучение назад немного. Давай, фокусируйся. Может, конечно, не приближать нифига. Вот. Вот так он работает. Сейчас я сделаю то, что, наверное, делать не стоит. <звы> чтобы, чтобы, Многие, наверное, думают, что это линза. Но я вам сейчас это докажу. Стоит. Вот так немного сделать как лазерный генератор сразу пропадает стоит просто немного прерывать связь между двумя зеркалами и лазерный генератор сразу пропадает и мы и мы вот в этот момент как раз можем видеть только то, то как горит диод накачки Он горит красненьким, то есть так можно сказать работают все лазеры, включая и газовые, и на рубине, и многие другие. То есть это самое происходит генерация между двух зеркал. Пока вы, если вы прервали генерацию даже если его накачивает диод, лампа, ее лучая у вас не будет. Вот видите, я просто между зеркалом и кристаллом держу отвертку. А диод, он по-прежнему работает. Видите, он светит, светит его туда, в линзу. И вот только убираешь отверку, получается опять генерация зеленого излучения. То есть... Можно сказать... Вот именно так работают все лазеры. Сейчас я выключу свет Без света это, естественно, более эпичный выглядит Так, наверное, надо висеть И начну тоже а. Да, мимо, кстати, реально дохрена сейчас Потому что, кстати, мне его надо будет настраивать Чтобы вот это вот на диод ничего не попадало, то есть вот если если посмотреть тоже да, сам само зеркало оно немного не в центр а в бок фокусирует, вот телефон достал уже, вот, кстати на телефон что-то попадает оттуда лишнее, вот, если поближе судить да, вот, кстати, вот, вот так он светит нафиг, такой вот, зелен... так вот, зеленый луч у него уходит, кстати, кстати тоже, тоже не греет, вот даже на близком расстоянии он тоже не греет, вообще даже не греет, но тем не менее он яркий. Он. Он просто достал нафиг А, и фракасное помимо пойми, до хрена. Может кто видел видит сбоку, а то фракасное звучание. Лупит нафиг телефон. Там уже тысяч... тысяч... 64 нм. То есть посмотрите еще раз, конечно. И на этом мы, конечно, завяжем. А, стоп, какой нафиг завяжем? Еще ведь драйвер разбирать. Так что мы не завяжем еще. То есть сейчас я поставлю этот телефон на подставку, и мы с вами разберем драйвер еще. То есть, как говорится, для полный для полного обзора мы еще с вами разберем драйвер его. Как говорится, сам модуль. Я сейчас, конечно, закрою. Кстати, он дико нагрелся. Просто толкается. Закручу его на два болта где-нибудь. И разберу для вас драйвер. Кстати, ничего не закручивается. Ладно. Думаю, на один тоже сойдет. закрутить нафиг чтобы до хрени не налетело Просто, скорее всего, в этом драйвере ее как раз до хрена мне придется, конечно, после этого дела чтобы потом его настроить чистить весь этот стол и тряпкой, и спиртом придется протирать чтобы потом разобрать молнию да, кстати Перед тем, как разбирать, я в комнате вымыл полы, естественно, в пылепартеры и все такое. То есть, и включил, как бы сказать, зеленый лазер, чтобы, как говорится, в нем, ну, то есть, нашел такой, такой момент, чтобы в нем, ну, поменьше было видно его лучше, то есть, в комнате. То есть, если нету пыли, ну, пыли мало, у нем не будет, ну, сильно мелькать, там блески всякие и все такое. Так, теперь мы сейчас разберем с вами драйвер драйвер зеленого лазерного модуля мощность 100 мВт. Здесь, кстати, что то написано, конечно, непонятно чего, короче, не мощность, не модель написан, какие-то, можно сказать, каракули, которые я не могу прочитать бортики как бы тоже не потерять а то и будет задница вообще нафиг так, не знаю насколько, насколько я подробно объяснил про сам лазер может кто-то может, лучше объяснит если, если кто если кто-то лучше объяснит кстати с удовольствием посмотрю если, если кто-то тоже подобной темой занимается кто-то тоже снимает видео но я им буду также так рассказывать про подобные вещи то я с удовольствием вас посмотрю то есть кидайте спокойно ссылки на свое видео я погляжу Так, вот, вот так выглядит драйвер и сейчас я опять же сниму, сниму телефон, хотя может быть не стоит его снимать, вот так вот, показали, вот. Это, конечно не знаю что вот эта заплатка. Значит, мут отвалился, сейчас его двину отсюда, вот столько проводов, идет на сам модуль, довольно-таки дохрена, и вот какая-то стоит платка мелкая, что там фиг знает, Ну ну приклеили ее, по-моему, на конденсаторный какой-то, либо на реле. А если вроде здесь как ничего не щелкает, ну значит, прикле... значит приклеили Вот эта вот часть где до катушки, это все высоковольная часть на 220. Ну там стоит. Ну, сказать, та... по-моему, это транзисторы, я так думаю. Вот эти вот, ну-ка, пасты. Нет, кстати, еще мокренькая теплопроводная паста. Думаю, за, за столько лет, блин, уже капец, я Нет, нет, мокренькая. Так, вот теперь надо посмотреть, через на резисторах, написано. Вот мне прям интересно. Чем они здесь управляют? Вот, вот темп что-то написано. В общем, конечно, хрен разберешь. Ну вот, вижу, вот фан написан, вентилятор. Так, два диода красных стоят. Один такой перегрузка обозначает, другое питание. Так, сейчас я тут нафиг. Запутался здесь всё, нафиг у меня. Да, кстати, плату мне отсюда вынимать, ну прям, очень не хочется. Уж извините меня, говорится. Просто, просто не хочется. Хому-то прям доставит. Просто по... вот эти Вот эти гайки откручивать нафиг все, блин. Ужас, короче, какой-то. Знаете, какой здесь модуляция? Ничего, ничего нифига не написано нигде то есть вот как вот кабель модуляция идет сюда Вот на кабель написано TTL. но есть так разобраться вряд ли бы, конечно такой компьютер сделать для TTL делать то есть с микросхемами с такими для, для TTL только вряд ли вот три резистора я так понял, это самое. один настраивает мощность ну, самого лазера нового диода 808 мм, другой, наверное, настраивает мощность элемента Пельтье, а другой, скорее всего, должен настраивать модуляцию, то есть аналоговую ТТЛ, аналоговый ТТЛ, то есть плюс-минус 30 кГц, по-моему аналоговая модуляция. Вот, кстати, название нагреб, GL1500, что-то там нафиг. Вот название самой платы, ноль 1.0.0. не решили для нас Писать здесь. Ну, там еще какая надпись В углу. Connect. Написано. Может быть, как раз модуляция подключается, почему-то не написали, нифига. Сколько клеит? то клеить сколько. Так, ну вот как-то вот так. Как-то вот так все это дело сделано. Вот посмотрите еще раз. И, это, этом, да, вот вентилятор здесь стоит. Кстати, очень жужжит, мне, насколько он хоть вольт а? 5 Пять вольт. Как раз, как раз пойдет в мою, в мою кепку на солнечных батареях. Так, ну что ж. Всем до свидос.